Всем привет, дорогие друзья, с вами Буян, мы сегодня на рыбалке. У вот тут малое ловит рыбку. Не знаю, что получится, поймаем мы сегодня, что-нибудь или нет. Ну, давайте глядеть. Кось, как ты насчет рыбалки? Любишь рыбалку? Да. Клюет что? А? Давай ждать. Где твой поплывок? Что-то у тебя там это булькает чуть-чуть. Ходит, стой, не вытаскивай. Сорвалась. Все, у тебя он там съел все. Нет, немножко бы я... Так, тебе надо убавить глубину. Стой, стой, стой, стой, стой. Сейчас остановлю немножко. Сейчас дальше продолжу. Насажу э, ребенку. Нет. Так, продолжаем что там у тебя сорвалось кость да. пока не утаскиваю хочу посмотреть так ну оставим пока костика смотрим как предстоят у других рыболовов хоть что-нибудь Карасик, да? А -а -а. Вот он поймает. Нормально поймали уже. А -а -а -а. Ну, кошечки. Нормально будет после девяти. А -а -а -а. Клевать? Клевать? Да, Ага. Но уже не здесь. Надо а, на глубину? Уже в другую удочку, нет, метр не больше. У -у -у. Надо или для дальнего заброса удочку. С тут. В середину закидываешь. Mm -hmm. На удовольствие. Его и тащит приятно, блядь. Так, посмотрим, что у нас там. Поль, ну у тебя как дела? Он запутается? Он запутает там удочки, выпадаешь его надо. Ну что такое, поймал что-нибудь? А? Как львало чего у тебя? Ну, кости. А у тебя там есть этот хлеб-то? На крючке я имею в виду. Оригинально мне сын дует. Так, ну, что, пойдемте до других задойдем, посмотрим тоже ловит, остановлю немножко, О, вовремя я снимаю, карасик, у нас даже маленький ловит, что много поймали-то? Да я тоже, он с сыном, больше он запутал там все. Да что, ну, ладно. А? А, ну насаживай. Что, съела рыбаковой? А, а, червяка Ну как тут, поклевывает? что? Прыгает, прыгает, а и ничего не попадается. Мелочи. Горят вечером крупный карась по 300 грамм тут берет. хлеб цепляет? Класс, интересный поплывок. Самодельный, да, поплавок. Зайдет время определенное, смотришь, раз, раз, раз, один а. за одним, пошли. Понятно. Так, ну что, пойдем к маленькому, посмотрим. Кость, а ты куда пропал? Так, у меня сунку от пропал под углём. Короче, тут и продают на этом стороне, и вот на этой стороне, ребят. Пруды. Ну, для маленьких начинающих рыбаков вот тут самое милое дело. Ловить так, так, так, так. Чего там? Так, я сейчас тоже свою удочку тоже размотаю. Будем ловить две удочки. Чего у тебя там? Ну-ка давай вытаскивай сюда. Так, ребят, стой стой, стой, стой, стой, стой, стой. А ребят, вот снасть: нету. на карасик, поплывочек. Ну, а дальше. Дальше идет грузило и крючочек. Тебе крючочек, Костя, покажи. Крючочек? Вот Лучка. он насаживает на крючок. Хлеб. На хлеб ловишь, да? А он все, весь хлеб съел. Угу. Отпусти. Дожди. Так, вот он насадил. Что, аккуратней, кость Давай, взял удочку? Давай, закидай. закинул удочку. А что -то ты недалеко закинул-то, совсем прям в траву. Подожди. Давай я закину. Подожди, я знаю как. Все, па! короче. Все, Кость, стой, запутал все. Я бы Стой, распутывай давай все. Подожди. Когда Не надо так бросать. Кто так тебя научил бросать? Так, я остановлю запись сейчас. Так, ну, ребят, мы продолжаем. что то вот поддергивает. Так, ось, стой, не, не шевели ничего удочку. Вот клюет у тебя. А? Это вынимает? а? Вынимает? Нет, пока. Она всасывает. Так, ну ничего, крюнет нас сегодня? Все вверх. А? Вверх, тащи. Не тащи, еще ничего не клюет. Не тащи. Когда утонет поплавок, или будет тонуть, туда будешь. Ребят, мы перешли на другую сторону того места, где мы были, идем в тот конец пруда. Тут еще вон прудов, куча, еще какой-то прудик. Прудов, короче, хватает. Пока мы еще ничего не поймали, да, Кось? Угу. Кось, а у тебя поклевки-то были? Да. На чего ты ловил-то? На хлеб? Сегодня сейчас еще взяли два червя, короче, да. Так, вот еще прудик, ребят, какой-то. Не знаю, вот они. Не... не знаю, есть тут рыба вообще или нету. Но мы пока идем так, вот по дороге до конца пруда. Где мой главный рыбак? Вот он мой главный рыбак. сегодня хотя бы одну-то поймаем кость да, а? давай две, будут две? Да. о тут уже Даже поприятнее два, место ребят да, тут, Даже а. вот. тут тут уже поприятнее место может что-то и клюнет а, на так, ребята. Вот... Ну, Шли на место. Там купаются. Так, ну что, Кость, вот место. Местечко хорошее. Дать тот ловил тут. Так, остановлю запись, закинул сюда удочку нормально, там, пока он не запутал. Все. не буду <свист> <свист> так ну вот мы забросили тут удочки ждем результат да <свист> о костя клюет клюет тащи Вос. ты видел да <свист> <свист> стой ты опять заступил за траву <свист> так держи держи удочку вот сюда на меня так вот поклевки были поклевки были так, сейчас положи эту удочку в сторону вот туда тут червя нету короче сейчас другую закинем. видели как льют кость стой вот тут а. с ним папу снимай и вот так вот лежит видишь вот вот папа видит видно да. у нас еще есть удочка Лукс. направил? Да. Плювало. Угу, попалка еще. Вот, Кость, надо было червя, просто червя. Что там снимаешь? Да. Нет, ты снимаешь. я Ты же вообще что-то не подсекается. дай ходит. сюда камеру держи. так, ну держи удочку все, пока не дергай будем смотреть, вот поклевки Пусти чуть-чуть удочку вот ребят, чтобы видно было как клюет Он водит. Его. Папа ни одной рыбы не поймал. Ну, мы еще не вечер. Вот, вот он, вот он повел. Вот, опять опустил. Вот, вот, вот, вот он. Водит. Да. Пробует, пробует. это уводит, да? Да, да. То ли слишком мелкий, то ли слишком крупный. Тихо. М? Тихо. Так, ну а поймается он сегодня? Будут поклевки-то или нет? Вот он, вот он, повел. подожди, подожди, Скажу, когда дергай. Вот, давай, дергай. Блин. Это у нас сошла она. Вот, опять поклевки. Кость, ты видишь, клюет? У -у -у. Вот. В воде уже, как... вот она. Так, куда он пропал? А, вот он. Так. Вот он нашел его. Ну что, клюнет он все? Нормально. До этого такая поклевка была, костик не успел поймать. Он дергает только чуть-чуть все. А нормально не может подсечь. Кость стой, не тащи. О, повел, как хорошо. Тащи! Кость, ты можешь подсекать? е Такая поклевка была, он уже чисто заглотил. Сейчас опять промах, ребят. Он подсекать резко не может. Все-таки ребенок еще маленький знает Я думаю надеюсь сейчас начинается еще дождь погода блять портится так ну что будет у нас сегодня поклевочки то вот он вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. дергал вот такая поклевка фигня все равно не подцепишь надо чтобы он уже повел его А? Вот он, что-то начинает, стой. Так, стой, стой, стой. Так, походу она либо нас услышала и испугалась, наверное. Вот, вот повел. Повел. Кость, подсекай резко. Ты видел, что он блестел? Резко надо выдергивать из воды. Ты его только что поэт, наколол. Он мне так... Ну тыс, тыс, надо дергать резко и вытаскивать. тысяч, тысяч, тысяч. Так, ну ты вообще куда-то блин близко кинул. Да реще прям дергаешь сильно вверх, когда я тебе скажу. Во, какая поклевка была, дернулась прям, блядь. Так никто не поймает. Так, он повел что ли? Да, повел, дергай сильно. <плёк> ну вот, блин. Он так быстро, он так быстро делает. Это рыба. Быстро. Ты что, там, зацепил что ли? Тащи. Так, мы зацепили за камышек. Стой. Так, мы поймаем все-таки хоть одну рыбу, ребят. Или нет? Кость, не махая удочками так, в сторону. Дождик еще крапать начинает. Блять. Так, что там у нас? на вот той стороне у нас тоже ловят ребята вон такая девочка маленькая А пока нормально, не вытащим рыбу Теперь ты научился рыбу ловить? Конечно Вот, давай. Ты отцепил уже ее? Да Ложу в пакетик Сейчас мы третью поймаем да? Угу. Я хочу больше рыбы Ты хочешь больше рыбы? Да угу. Так, ну давай, поднимай свою удочку Посмотри, есть там червяк Ты вот за удочку бери, туда не лезь За леску, Кость за цевьё бери. Где этот? Вот тут. Не тут. Кость, вот берется. удочка. Вот так вот. И все, не надо. Отпусти! Леску отпусти. Леску отпусти, Кость. Подожди, она за мной подцепилась. Всё. Всё, вот берется вот за эту. И вот она поднялась. Человек плохой остался. Ну, покажи. Двух. Двух-червячный. Так. <с так, ну что, я сейчас насажу тебя червя и продолжим. Да. Ты закинул, да? У -у -у. Поглядим. У -у -у. Че, сорвался Что, сорвался, что Да. Ты глубже закинь. Вот так. Видал, как он поднисто. Ага. Это на тебе большая была лыба. Во, а. Это ты лыба. Все не лыба, какая-то щука. Быстрая. Щука? Да, да. Вот, мне кажется, что он тебя побежал. Подсекай. Нет. Не надо мне говорить, я уже знаю, как ловить. Да? Да. Ну вы что там лыбой, пачка там в мякоть, не отпустим у вас. Только малевков не лови. Так. Дергай, что-то у тебя, Костя. Дргай, дгай, да дергай. Когда поедет, туда ки. И вс. И ну, поймай. Вс, подцепляй. А, нет, нет, нет. Вот. Ч, было? Да, было. Вс. Вс съел. Съел, так в общем так ребят мы у нас кончились черви у нас всего было два червя кость два червя да было у нас да. поймали мы две рыбки то есть не мы а он кость ты поймал да, да. а сколько папа поймал ничего. сколько ничего. ничего потому что папа что делал, снимал да. так тут мы, ребят были место вообще шикарное, отдыхать можно, купаться, селят рыбу. Так, мы идем далее, наши. Все, пойдем. Так, остановлю камеру. Кругом обложит мягкие лапки, блядь, пальцы, все прочее, а это костяра оставить что-то. Ну, уже постарел маленько. Я ему стал голову покупать, блядь. ⁇ пта, Сережа, голову, если попадутся еще такие головки, маленькие, а, небольшие. Блядь, съедает нахуй, пиздец. Летит опять мяу- мяу. Блядь. А рыбачить? этого с ведра только он больше никто не умеет нихуя меня сука я сегодня утром видел блядь, я, выпал, я мой сидит блять на степке черные один с одной стороны с другой с другой блядь. Ну, вот мне кажется сейчас порашены нормально тоже должно быть это самое пока еще трава не вылезла Блять, вторую умнику, блядь. А такая она тоже хуевос этот, как с трещоточкой надо на нее это, ну, нормальный, блядь, этот посадить. Раньше работал хорошо нахуй, барабанчик, блядь, мне нравилось. Сейчас что-то, блядь, капризничает. Прикармливать. Да, блять, кину. Туда. Ой. В дворе поделал, поделал. Вот этот опыт, что я хотел сделать со стеклянных кулеров. Или нитка не такая, или что-то такое, блять. А я для рожи сделал. Сука. Там вот половина отошло нормально, а под концом Дениска добирает. хуяк, блядь, ну в общем, короче, плюнул нахуй из двух, и на помойку нахуй их отнес, блядь, надо где-то искать, у кого есть такие, но это я заберу, желательно, чтобы побольше, блядь, это самое, этот, поплывочек прикольный. Отгружен хорошо, прям. Ой, блин. Ой, блин. Как, блин. вот Этот слишком чуткий. На тот надо груз навешивать, с этого немножко снимать. Раз, нахуй. Вот этот вообще чутка, когда этот сделан. Ну знает. Он тянет, я оставил еще червя вот такой хвост. Он может mm. за него тянет, а поплавок ушел. Тоже оно слишком одно хорошо, другое нехорошо. Ой, бля. Там только опускай. Клевал, вот. там. Пойдем, посмотрим, как там маленькая девочка выйдет. Кость, вот тебе такую надо удочку тоже. Уже, мешается. Уже поймала кого-то. Какая удочка. Ну, ты помайл, поймал на эту удочку что-нибудь? Угу. Угу. Три? Три штучки поймал. Нет, четыре. Дальше. А вчера сколько? Шесть? А вчера шесть дали. видишь какой сна закидывать удочку видел Никак поменять, на нем ничего не ловится. <свят> да. Рыки. Сюда. Со скольки лет она рыбачит уже? Я для червяка рыбам бросил Ба, ты Да, потому что на нем уже ничего не может Один хвостик А я его не должен. Так, ну ладненько, счастливо. Пойдем мы. Он... А вы что поймали? Две он поймал, я-то не ловил. Ну, поехали на эту горную баку. Что, Костя, скажи всем, подписывайся на канал. Все на канал. Стой, давай говори. Все подписывайся на канал. Буян Ютуб. Костя, мы сейчас на другую едем на рыбалку, сейчас по, по, там посмотрим, как будем рыбать. Кость, на рыбалку мы завтра поедем. Завтра поедем на рыбалку и все. Да. Кость, увидел. что ты хочешь сказать людям? Рыбачьте? Рыбачьте все люди. Это же отдых, да? Да. Ну все. Вот так вот, ребят, поймали две рыбки, скормили кошки. Ну, покажи, Ира, рыбку-то еще раз. Класс, покажи рыбку-то. ⁇ Давай, давай, давай тут. Хоп. Хоп. Хоп. Схватила. Класс, не надо ее цепи. Кость, отпусти ее. Нет, подожди, кошка у нас очень любит рыбу. Так, ну все, всем пока, это был подкаст такой-то записи, все.